Всем привет! Украинская певица Тина Кароль 7 февраля в Instagram Stories заявила, что всю жизнь будет плакать о своем покойном муже, продюсере Евгении Агере. Таким образом, она отреагировала на заявление коллеги Оли Поляковой, которая та сделала в эфире шоу «Маска» на канале «Украина», назвав Тину Кароль плакальщицей на похоронах. Оля Полякова, ты была права. Я буду плакать о нас, о нем всю жизнь, а жить жить ради сына, но плакать не на похоронах, а за здравие и за силу высоты, близости родных душ. Моя ты прелесть, написала артистка. После выхода программы в эфир Полякова обратилась к тени Кароль с извинениями. А также объяснила свое высказывание подписчикам. Певица также упрекнула режиссера монтажа в том, что они не вырезали эту фразу. Это касается только творчества и песен Тины Кароль. Я действительно думаю, что в последнее время у Тины очень печальный репертуар. Но саму артистку Тину Кароль я очень люблю и уважаю, и никогда бы не стала шутить на теме. Ее личной трагедии подчеркнула она напомним муж тины карель евгений агир скончался 28 апреля 2013 года в киеве на 33 году жизни